Луна это самая интересная и необычная планета. Она скрывает как и необычность, как и опасность. Никто не знает, как Луна может повлиять на Землю. Но множество людей наблюдают за этой необычной планетой уже давно. Давайте мы с вами разберем самая необычная и очень странная планета, которая находится рядом с Землей. Мы видим с вами множество кратеров. Они удивительные, но мы видим ту сторону, которую мы можем увидеть. Множество людей и ученых задают один и тот же вопрос. Как вообще Луна может повлиять на Землю? Даже самые интересные моменты, которые происходят здесь каждый день, мы видим только ту сторону, которую нам дают. Луна скрывает самое секретное и необычное движение. Говорят, здесь есть множество тайн, которые вообще никто не знает. Посмотрите внимательно на кратеры этих лун. Они просто-напросто взорваны. Да, вы спросите, метеорит или астероид. Но есть одно но. Они изнутри. Есть множество... Необычных озер Которые здесь находились Моря Океаны Горы Одним моментом все погибло Но как это все происходило Никто не может даже сказать Сейчас телескоп пытается настроить На ту сторону Где был самый сильный удар Посмотрите внимательно На те места кратера Они почти одинаковы но что произошло здесь, никто понять не может. Но не может множество астероидов именно ударить по Луне. Но есть самое интересное. У каждого кратера есть свои интересные моменты. Вы не поверите, но это пирамиды. Посмотрите внимательно. У каждого необычного кратера имеется структура городского типа. Это очень странно и очень удивительно. Мы видим ту сторону, которую возможно увидеть. Но зачем? Здесь надо было строить пирамиды. Они почти похожи как на египетские. Есть отличия только в другом. Они расположены очень странным путем и подальше от каждого момента. Но если вы присмотритесь внимательно, что... Вы не увидите здесь самое главное, которое есть на этой планете. Это черная сторона, которая вообще закрывает всю позицию и интерес. Но досмотрите до конца. В конце вы увидите много интересного. Ученые задумываются о том, что Луна была как Земля. Она была, процветала, увеличивала свой прогресс. Утверждают даже ученые, эта планета была самая, можно сказать, эволюционная из всех планет, которые вы сейчас наблюдаете. Но Луна скрывает и угрозу. Вы все, наверное, знаете, что Луна очень опасная планета. Кто-то из вас может сказать, что она нет. На самом деле это очень необычное. Вы видели все, что Луна светится. Здесь специальное, очень интересное покрытие Луны. Но последний, 2002 год по 2019, было зафиксировано, что Луна сдвинулась со своей оси на 20 тысяч километров. Представляете, на 20. Кто мог повлиять на это? Говорят, ученые, когда следили за Луной, увидели, как Луна начала Вертеться своей оси. Хоть и Луна не, не может уже давным-давно вертеться, потому что ядро было уничтожено. Но как это вообще возможно? В научном прогрессе это невозможно. И множество других людей задумываются о том, что Луна все-таки живая. Живая, возможно. Но есть множество странных видов, которых вы еще не знали. Вы, наверное, видели множество таких явлений, как сверение яркости. Я вам сейчас все покажу. Посмотрите теперь. Вы скажете, здесь я холодно. Вы наблюдаете за очень необычной картиной. Посмотрите, синяя – это холод, оранжевая – это жара. Луна не просто, дорогие друзья, умерла, а она... Очень-очень горячая. Есть моментами, где оно и синее. Тепловизор специально настроен на то, чтобы показать вам, дорогие друзья, кратеры, где еще температура есть. Видите, есть моментами, что есть и синий То есть это где-то около минус 20-30. Но чуть-чуть по правее мы видим, что оранжевое. Температура около 50-60 градусов, но есть и около 80, то есть это честно пекло. Понять очень тяжело, потому что множество интересных таких моментов мы видим только сейчас. Тогда кто мог быть на Луне, если температура Луны очень опасна? И здесь, дорогие друзья, есть множество объектов. Что здесь может пролетать? Никто понять не может. Но мы с вами наблюдаем за этой необычной картиной очень давно и будем наблюдать. Но это еще не все. Моментами люди думают, что все-таки объекты, которые здесь находятся, это база НЛО. Возможно. Но есть другие доказательства того, что вы еще не знали. У нас есть редкие фото тех мест, где вы еще не видели и никто вам не объяснял, Луна, Марс и много чего другого на этом канале будет часто и необычно выкладывать я. Но на самом деле я вам скажу самое страшное: Луна еще жива и, скорее всего, в этом месте, дорогие друзья, есть жизнь, которая вы не знали и не видели. Посмотрите теперь фото, которые были сделаны специальной группой. Как вы думаете, откуда могло здесь появиться река и озеро? И посмотрите на строительство этого дома. Очень интересно и необычно. Мы видим с вами очень редкостную, но очень интересную картину. Скорее всего, здесь жили какие-то необычная раса инопланетных существ. А как вы скажете по поводу пирамиды? Оно похоже, как в Египте. Но это очень странно, что мы с вами не знаем про Луну ничего. Но самая страшная тайна, что Луна была самая развитая, можно сказать, раса, которая находится рядом с нашей планетой. Вот и еще одна очень интересная пирамида. Тоже не кажется, их масштаб очень напоминает на курганы, которые мы с вами находим на нашей необычной планете. Но также, почему мы с вами не знаем того, что происходит здесь? А как вы скажете по поводу этих видео или фото, которые были сделаны? Посмотрите, что это вообще такое? Это черная сторона Луны. Скажут, что это фейк. Возможно. Но посмотрите, что за передовой город. Конечно, вы скажете, это город. На самом деле, я вам скажу еще кое-что. Это не город, а НЛО, который был и сейчас находится в Земле. Но никто про него не знает. Какие про это? Целый город был здесь. Посмотрите, что осталось от него. Одна огромная воронка и часть структур построек, которые, скорее всего, уже никогда не поднимутся. Ну и последний момент, который вы и не знаете, это обломки НЛО, которые засыпала песком или еще чем-то. Аккуратнее, дорогие друзья, будьте. Ну а с вами был Тайный НЛО. Я надеюсь, вам понравилось. И я вас удивил. Спасибо за внимание. До новых встреч.